Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скадин, представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с пятнадцатого по двадцать первое февраля. Последняя неделя ретроградного Меркурия. Так что нужно успеть все подготовить, откорректировать, внести изменения, чтобы со следующей недели активно действовать, начинать, внедрять новый продукт, продолжать работы, используя современные стратегии продвижения своего бизнеса, проектов. А пока придется еще немного потерпеть, так как будут ощущаться тормозящие, нарушающие и уводящие в сторону внешние воздействия. Это неделя задержек и препятствий в реализации оригинальных творческих практических идей, современных методов и технологий. В научной деятельности, в IT-сфере технологий, а также в корпоративном бизнесе возможны задержки и препятствия. 17 февраля в первый раз проявляется главнейший аспект 2021 года – квадратура Сатурна и Урана. Энергия этого аспекта вызывает препятствия в социальном продвижении. Власть, опыт и традиции вступают в борьбу с реальностью и планами на будущее. Выясняя причины проблем, предпринимая решительные действия, удается устранить разногласия и найти истинные решения. Квадратура Сатурна и Урана – напряженный аспект. Включается периодически в течение года, напомнит о себе еще в июне и в декабре это обусловлено сменой фаз движения планет я ранее записывала несколько видео можете послушать подробнее об этом аспекте ссылка в закрепленном комментарии события произошедшие с вами в течение этой недели будут иметь продолжение еще долгое время способствовать борьбе устаревшего и бесперспективного с новым и прогрессивным чтобы свести к минимуму возможные неприятности, необходимо приходить к компромиссу, и это поможет избежать одиночества и потерь. Сложная неделя для личных и деловых отношений. Они подвергаются серьезной проверке на прочность, а это может привести к нарастанию кризиса и даже к разрыву. Февраль для всех сложный. Есть видео, в котором я рассказывала о транзитах этого месяца. В закрепленном комментарии ссылка фраза через тернии к звездам отлично характеризует февраль а особенно неделю с 15 по 21 февраля 15 февраля понедельник растущая луна в овне в гармоничных аспектах к стелиуму водолея нарастает квадратура сатурна и урана в целом хороший день но будьте готовы к препятствиям, особенно во всех вопросах и делах, касающихся инновационной деятельности и нестандартных производственных процессов. Внешние обстоятельства тормозят любую трудовую деятельность, а также любой деловой процесс. От конкретного человека мало что зависит. Противостоять внешнему влиянию невозможно. Не будет ощущаться также никакой прогресс в области обучения если все мысли слишком сконцентрированы на сфере необычного, эксцентричного, совершенно не имеющего никакого отношения к реальной жизни. Ошибочные поступки, вызванные излишней эмоциональностью, могут стать причиной затруднений и конфликтных ситуаций. Любой недостаток характера сложно скрыть сегодня, и именно он является препятствием дальнейшего социального продвижения. Не стоит затевать сегодня серьезные разговоры, выяснять отношения, так как это может привести к нарастанию кризиса вплоть до разрыва. Не планируйте на сегодня выполнение множества заданий и дел. Лучше выбрать одно, но сделать его качественно. 16 февраля, вторник. Растущая луна в Овне в гармоничном аспекте с Солнцем. Продолжает нарастать квадратура Сатурна и Урана. Энергия аспектов сегодняшнего дня способствует физической активности, занятиям спорта. С удовольствием можно сделать уборку жилища или пристановку мебели. Сегодня вдохновляют дела, дающие быстрый результат. А занятия, связанные с планомерностью и последовательностью действий, требующие усидчивости и старательности, лучше перенести на более подходящий период, например, на завтра или послезавтра, когда Луна будет двигаться по знаку Тельца. Если нечем заняться, нет возможности выполнять активную работу, то потенциал сегодняшнего транзита может вызвать раздражение и способствовать конфликтам. Энергетические и финансовые ресурсы в этот день расходуются импульсивно. А появляются неожиданно многим хочется доказать себе и окружающим свою самостоятельность и независимость не позволяйте окружающим обвешивать вас своими заботами сегодня вы можете многого добиться для себя жесткие временные ограничения будут ощущаться очень сильно могут привести к выражению протеста и способствовать ссорам Поэтому по возможности избегайте всего, что требует какого-либо регламента. Собственный чрезмерный энтузиазм может привести к быстрому расходованию ресурса, головным болям. А внезапное желание справиться одним махом со всеми делами, копившимися в течение лунного месяца, не даст желаемого результата. 17 февраля, среда. Растущая Луна в Тельце в соединении с Ураном. Период Луны без курса ночью с 2.16 до 5.12 утра. Тяга к необычным переживаниям и склонность к внезапным сменам настроения будет наблюдаться у многих. Сегодня не хочется заниматься рутинными домашними делами. Обстоятельства сталкиваются с интересными людьми, нестандартными, порой имеющих расшатанную психику. Также в этот день возможны внезапные озарения. Усиливается интуиция, что позволяет чувствовать неприятности гораздо раньше, чем они могут произойти. Крылатая фраза «открыть ящик Пандоры» отлично характеризует этот аспект. То есть означает действие с необратимыми последствиями, которые нельзя отменить. Будьте осторожны в этот день, не торопитесь, сохраняйте и накапливайте ресурсы. Возможно, встреча с людьми, которые ведут себя бесцеремонно, нагло и по-хамски. День способствует проявлению всех пороков. Также возможны социальные волнения. Ведь сегодня точная квадратура Урана и Сатурна. Влияние этого аспекта будет ощущаться весь год, периодически усиливаясь. Неожиданные события и разочарования в работе, карьере, бизнесе делают этот день очень напряженным. Возможно, неполадки и поломки оргтехники, оборудования. Возникают проблемы с электричеством. День неблагоприятен для союзов и объединений, коммерческих и общественных выявляются неожиданные и неприятные факты и обстоятельства. Вероятны юридические проблемы, трудности с совместными ресурсами, а также появляются проблемы из-за серьезных промахов и просчетов в работе. 18 февраля, четверг. Растущая Луна в Тельце в напряженных аспектах со стелиумом Водолеем, а также в соединении с Черной Луной и Марсом. В зависимости от осознанности человека, влияние Черной луны и аспектов сегодняшнего дня проявляет себя на нескольких уровнях. На низком поднимаются страхи, сомнения, усиливаются комплексы, психологические блоки, искажается действительность. На высоком открываются уникальные таланты и умение перевернуть негативную ситуацию в свою пользу. В этот день проявление личной активности самым непосредственным образом связано с эмоциональным состоянием, настроением. Многие люди склонны проявлять свои эмоции подчеркнуто интенсивно. Гнев и негативные состояния, вспыльчивость особенно акцентированы. Усиливается азарт, потребность в физической активности. Сегодня чаще, чем обычно, случаются ссоры родителей с детьми. Присутствует эмоциональная потребность за что-то сражаться, что-то отстаивать. Повышается опасность несчастного случая, травм, ДТП. Следует соблюдать особую осторожность при пользовании электричеством, электроприборами и компьютерной техникой. Кризисный день для брака и любовных отношений. Требование личной свободы и отсутствия ответственности вступает в противоречие с необходимостью выполнения определенных обязательств по отношению к партнеру и другим близким людям. 18 февраля в 12.44 солнце переходит в знак рыб. Видео по этой теме выйдет на моем YouTube канале по ссылке в закрепленном комментарии можете найти. Градус напряжения снижается, появляются различные варианты, возможности для решения проблем по всем сферам жизни. Людям, думающим и осознанным, удается обойти острые углы. 19 февраля, пятница. Растущая Луна в Тельце в гармоничном аспекте с Плутоном. Период Луны без курса практически весь день с 9.28 до восемнадцати после чего Луна переходит в знак Близнецы. Постарайтесь все важные дела начать рано утром до 9.28 или уже после 18.03, то есть после завершения периода холостой Луны. Усиление эмоциональности, чувствительности в течение дня способствует максимальному раскрытию своего потенциала. Исполнение желаний или другие благоприятные события дают эмоциональное удовлетворение. Возможны позитивные преобразования в семейных взаимоотношениях, изменения к лучшему в домашней обстановке, успехи в семейном бизнесе и в решении имущественных вопросов. Действия, направленные на сохранение любовных или дружеских отношений, будут успешны, если исключить давление, провокации, выяснение отношений. Сегодня... Венера в напряженном аспекте с Марсом. С одной стороны, благоприятный аспект для страстных встреч, активных действий с партнером, но с другой стороны, сильная раздражительность и неумение владеть собой способствует созданию сложностей в семейных отношениях и социальной сфере. Проблемы в отношениях и общении возникают из-за игнорирования интересов и идей партнера. Обстоятельства могут привести к лучшему пониманию событий вашего детства, если сосредоточиться на этой теме. А ошибки прошлого позволят найти слабые места и улучшить взаимоотношения с вашей мамой и другими женщинами, играющими важную роль в вашей жизни. Также хороший день для налаживания отношений с детьми. Если вы хотите привлечь внимание окружающих, вы наверняка сегодня преуспеете в своих намерениях если вы одиноки внимательно анализируйте встречи знакомства возможно одно из них окажется судьбоносным и вы найдете по-настоящему родственную душу 20 февраля суббота растущая луна в близнецах в гармоничных аспектах с планетами в водолее меркурий замедляет ход становится стационарным из понедельника придет в прямолинейное движение в целом благоприятный день. У многих сильная потребность в гармоничных контактах с представителями другого пола, а также общением в дружеской компании. В своих чувствах люди настроены на взаимопонимание и заботу друг о друге. Мягкость, желание действовать, направленные на обретение популярность, принесут успех в обществе. Благоприятный день для путешествий, различных перемен или же для улаживания каких-либо тайных обстоятельств. Хороший день для обращения к богатым и влиятельным женщинам. Возможно финансовое процветание, увеличение доходов, хотя и краткосрочное. Вероятны успехи в шоу-бизнесе, некоторых видах торговли, например, недвижимостью и предметами искусства. Подходящее время для косметического ремонта, оформления офиса. Некоторые деловые отношения могут перейти в романтическое русло. Прекрасный день для общения в семейном кругу, налаживания отношений с братьями и сестрами. Романтический настрой поможет вам в общении с любимым человеком. Это день взаимопонимания и взаимного учета интересов с партнером. 21 февраля, воскресенье. Растущая Луна в Близнецах в гармоничном аспекте с Венерой в Адалии. Период Луны без курса с 20.41 до 5.51 утра следующего дня. Меркурий стационарный. Заканчивается его ретрофаза и с завтрашнего дня наступает период директного движения. Теперь будет легче раскрыть свой потенциал в общении и самовыражении. И достичь успеха в профессии и отношениях. Усиливается эстетическое восприятие, способность выразить самые сокровенные чувства через искусство. Удается достичь комфорта, а настрой на отдых обязательно приведет к приятному времяпрепровождению. День благоприятен для деятельности, которая улучшит вашу внешность, украсит дом или будет связана с музыкой, живописью или дизайном. У многих возрастает способность шутить и развлекаться встречи с родственниками любимыми друзьями принесут много приятных эмоций и запомнятся надолго отличный день для похода в гости ужина в компании особенно дома Доверьтесь своим инстинктам и интуиции, они приведут вас к удачным и приятным ситуациям. Если ваша работа связана с продажами, рекламой или связанными с общественностью, вас ждет большой успех. Благоприятными будут взаимоотношения с родственниками, эмоциональное партнерство или попытки улучшить натянутые взаимоотношения. Также появится возможность объединить все процессы и, наконец, обрести гармонию. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Буду признательна за репост. Пишите комментарии. До новых встреч. До свидания.